Леха трогай! Я тебе ща дам раш по центру. На позицию давай. Обнаружен противник. Пробитие! А давай следующая враг обнаружен! Попал! Молодца! Мы его не пробили! Заряжай, не тупи! Машина в поле зрения противника. Есть пробитие. Разрешите повторить.